Девчонки в зоне вещания проект Valimizoffice.ru и я Юлия Рыж. Сегодня бы хотелось поговорить о том, как вам больше зарабатывать на онлайн опросах. Вообще сразу э, закрадывается в голову вопрос. А зачем вообще нужны опросы, почему люди за них платят деньги? Это не лохотрон. Нет, девочки, это не лохотрон. Сейчас очень большая конкуренция в сфере любой продукции, и поэтому производитель хочет отстроиться от других конкурентов по случаю каких-то определенных условий, например, тех, у которых нет у их конкурентов. Это значит, например, орешки, да, они бывают малосоленые, среднесоленые, прожаристые, непрожаристые. И вот если вы говорите, что вам нравится мало, среднепрожаренные орешки и чуть-чуть подсоленные, то производитель будет делать именно такую продукцию и за счет этого будет выигрывать. Поэтому онлайн опросы проводятся для того, чтобы тем людям, которые производят товары, снизить определенные расходы и предложить на рынок то, что действительно ему нужно. Итак, давайте же узнаем, что же нужно для того, чтобы хорошо зарабатывать на онлайн опросах. Ну, во-первых, это зарегистрироваться на всех опросах, которые только есть в интернете. Зачем это делаете? Опросы проводятся, ну, может быть, э -э не так часто. да? раз, два, в сутки. Но если вы зарегистрированы на всех опросах, которые существуют в интернете, да, в рунете, тогда у вас больше вероятность, что вы заработаете гораздо больше, чем сидя только на одном опросе. Второе. Обязательно, когда вы. Регистрируйтесь, указывайте одну и ту же почту, на которую будут приходить вам опросы. Для чем, зачем это делается? Чтобы вы оперативно на них отвечали. А на некоторых опросниках получается так, что достаточно всего там 100 или 150 человек и именно вам, если вы первым получите письмо, достанется возможность на него ответить и доработать Поэтому все лучше будет, все в одном месте, и сразу же будете получать уведомление, например, на телефон, который будет приходить, и вы сразу же будете отвечать по этому опросу. Следующий вариант. Обязательно при регистрации на опросниках указывайте верную информацию. Что это значит? Например, если у вас нет автомобилей и нет прав, укажите, что они у вас есть. Если у вас нет детей, укажите, что они у вас есть. Зачем это делать? Ну, понятное дело, чтобы вы как можно больше проходили опросы. Потому что те вопросы, которые интересуют, например, автолюбители, вам не будут приходить, потому что у вас нет прав и у вас нет машины. Поэтому обязательно указывайте вот такие тонкость. И последний нюанс, очень интересный чтобы не спалиться, потому что производитель тоже будет вас проверять, а не спалиться на самых простых элементарных вопросах, например, в какой сфере работают ваши родственники, здесь нужно указывать пробел нет, ни в какой сфере не работают ваши родственники, кроме из тех, которые указаны. В вашем профиле, то есть то, что вы указывали изначально. Это проверочный такой вопрос, который используется во всех опросниках, поэтому обязательно следите, чтобы вы на него отвечали честно. И тогда вас никогда не забанят и всегда будут выплачивать деньги. Итак, с вами был проект Valimazovs.ru. Зарабатывайте на опросах и до скорых встреч. Пока-пока. Узнай, как девушки начать работать на себя и получать от 30 тысяч рублей в месяц. Жми на картинку